Какая у нас надежда после секты свидетелей Иеговы? В последнее время в кругах бывших свидетелей обсуждается вопрос атеизма. Некоторые из нас считают себя агностиками. В теологии агностики отделяют веру от религии. Верят в существование Бога или Богов или некий разум, который дал начало жизни всему. Но считают, что все религии ложные. Другие утверждают, что они атеисты. В широком смысле это отвержение веры в существование богов. Они утверждают, что бога нет. Третья группа, к которой, возможно, вы себя относите, напишите в комментарии. Есть один простой вопрос, который атеиста ставит на один уровень с верующими. Вопрос. Ты веришь, что бога не существует? Атеист отвечает. Да. В итоге атеист тоже верующий. Нет смысла спорить и доказывать друг другу что-то. Если требуют у вас доказательства, то в ответ потребуйте их сами, и спор, скорее всего, завершится. Например, вам говорят «Докажи, что Бог есть». Вы отвечаете «Докажи, что Его нет». Оба этих заявления недоказуемы. По факту, это просто теории, предположения. Таким образом, положив конец спору, вы сохраните себе нервы и не испортите отношения с собеседником. Как говорил кот Леопольд из мультфильма, друзья, давайте жить дружно. Вера или неверие в существование Творца – это личное дело каждого человека, и нельзя навязывать кому-то свою точку зрения, если он сам об этом не спрашивает. Но так как атеисты и агностики во что-то верят, возникает другой важный вопрос – как жить с тем, во что ты веришь, чего ожидать от будущего и на что надеяться, когда человек религиозный? то все просто, Бог в скором будущем уничтожит все зло, а своих поклонников спасет и подарит им райскую жизнь. Но после того, как ты вышел из секты, особенно секты свидетелей Иеговы, то встает серьезный вопрос, какая у нас надежда? Каждый, кто будет вам рассказывать о будущем и говорить, что вас ждет впереди, лжец, Никто не знает будущего. Не верьте никаким пророчествам, писаниям, предсказаниям. Есть только одна правда — один способ проверить и узнать, что нас ждет в будущем — это попасть в него, в будущее. Есть ли заботливый Творец или нет? Любящий он или жестокий? Есть ли жизнь после смерти? Существует рай и ад. Существуют духовные личности, ангелы, демоны. Есть ли боговдухновенные писания? Правдива ли Библия? Был ли Иисус спасителем? Спас ли Иисус нас и от чего спас? Точные, сто процентов правдивые ответы на все эти вопросы – мы можем узнать только после того, как закончится наша жизнь на земле. Потом мы увидим своими глазами, что там после смерти, и кто за всем этим стоит. А может и не увидим, а просто перестанем существовать. Но в любом случае, правда будет известна только тогда. В Библии есть призыв «Будем же есть и пить, ибо завтра умрем». Я считаю, что это неверный подход к нашей жизни. У каждого человека есть ценности, есть воспитание, есть совесть и есть обязанности перед близкими, перед обществом и перед государством, в котором он живет. И из всего этого складывается образ жизни, который считается правильным и праведным. Исходя из этих принципов жизни составляется конституция государства, и исходя из этих же принципов составлялись десять заповедей – Моисеев закон, Нагорная проповеди Иисуса и многие другие части древних писаний. Этим же принципом научены были наши предки и без Библии, и без христианства, когда еще было язычество среди древних народов. Поэтому, учитывая все вышесказанное, у адекватного и благоразумного человека нет необходимости причислять себя какой-то религиозной группе для того, чтобы прожить свою жизнь нормально. Всего вам доброго, друзья, и успеха в вашем жизненном пути.